Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. С вами «Бизнес-завтрак» на радио «Медиа Метрикс» и Роман Дусенко. И у меня в гостях замечательный человек Никита Непряхин. Никита, привет, доброе утро. Доброе утро. Большое тебе спасибо, что ты согласился. Причем у нас с тобой так все спонтанно. А ты можешь? А приеду. А я прилетел а Вы успею. Класс. Спасибо тебе. И самое главное, я встал, да, это, это большой подвиг, ничего не соображая утром, Да. вообще. Вообще, это вот прям такой стиль жизни, что ты не можешь утром встать. Сова. сова. Но я не верю, на самом деле, что есть такое там жесткое деление, кто-то там сова, кто-то жаворонок, вот. Но, мне кажется, просто ритм жизни такой. Представь, мы с тобой люди свободной профессии, да. а представь, если ты такая ярко выраженная сова, и тебе прям в 9 утра на работу, совещание, ВКС, там… А так, я, так, я, я, так, я так жил долгое время, понимаешь, и в компании, где в 9 утра там начинались, например, тренинговые программы, а значит, ты должен ну в 8 там минимум утра там 8 уже быть приехали. на площадке, а иногда тебе 2 часа добираться, а еще час нужно собрать. Короче говоря, тёртые <свят> колочки готовы, но все равно утром тяжело. Ты много летаешь сейчас? Сейчас меньше, стараюсь. В основном у меня идут только гастроли, когда открытые мероприятия. Мне кажется, это важно не только в Москве работать. Я знаю, что просто есть ряд людей, которым нужна моя помощь или интересная моя тема, или они хотят углубиться в это направление. И я рассматриваю гастроли в регионы, это скорее как такую социальную миссию. И ты встречаешься с ними, помогаешь, работаешь. от корпоративных тренингов я сейчас в регионах отказываюсь, в основном только Москва. Ну что, уже тяжеловато. Старин, Слушай, скажи, пожалуйста, вот часто, знаешь, вот в последнее время, я даже буквально вчера выступал перед одной компанией, они говорят, ну как вас представить, я говорю, там ну, бизнес -тренер". ой, нет, нет, нет, Те слово ругательное, я говорю, что ж такое, что с профессией стало, почему вдруг бизнес тренер стал ругательной профессией, мне кажется, вот наша задача показать наоборот, что это престижно, что это классно заниматься тем, чем мы сделаем, ведь ты же счастлив в своей работе. Я счастлив и одновременно испытываю дискомфорт откровенно Почему? говоря. Почему? А я объясню, я согласен полностью, профессия бизнес-тренера очень сильно дискредитирована. И признаться честно, я сейчас не называю это слово uh -huh. в своем представлении. А как ты представляешься? Ну, писатель, телевидующий. Я, я, я, я uh -huh. по-разному могу, да, в зависимости от контекста. Понятное дело, что если я выступаю перед читателями да, своих писателей. Ну, да. ну всё, да, я вот писатель бизнес-литературы, да, занимаюсь нонфикшеном. Если я выступаю с какой-то темой, там, например, по критическому мышлению или по там не знаю, когнитивным искажениям, то я говорю, я исследователь этой темы, да, или mm -hmm. там я владелец школы критического мышления, oh, и, там, или так далее. Дело в том, что, ну, действительно, во-первых, мне очень обидно не называть свою профессию, потому что я этой профессией обладаю, владею профессионально, да? я обучался андрогогике, у меня педагогический стаж, у меня есть профессиональное образование я в надеюсь, России и за рубежом. Я надеюсь, что поняли, что ты говорил об обучении взрослых. Взрослых, да, да именно, а андрогогика, да, обучение, обучение взрослых. взрослых. Да. Но ты же понимаешь, что сейчас любой человек… Может назвать себя бизнес-тренером. Да, бизнес-тренер. А что он там говорит? Какую ахинею несет? Есть ли там методология? Вообще, он понимает ли предмет. сам смысл обучения? Да. Там предмет да, да ладно, он может чем-то владеть но я не очень понимаю, как можно назвать себя условно бизнес-тренером, не имея какую то определенную базу. Это все равно, что я выйду и скажу, вы знаете, у меня я очень хороший человек, я хочу быть педагогом для детей. Ну изучите, ну да, поэтому... в педагогический да. институт, да. На а потом поучите. уже там, да, получим. Слушай, классно, я не случайно задал такие вопросы, знаешь, я уже три года тоже пытаюсь исследовать тему менеджмента, mm -hmm. именно у... эффективное управление людьми. Я приглашаю разных-разных людей, для того, чтобы мы все время выбирали разную тему. И у нас, знаешь, так принято, эффективность через, и человек приходит и говорит, вот я выбираю лучшую тему, которая мне нравится больше, через корпоративную культуру, через коучинги, через там общение, в общем, через системы цены, в общем, много-много всего, и я понял, что ответа на этот вопрос нет, он настолько многогранен, настолько глубокий, что, ну можно говорить, бесконечный. Сегодня мы говорим вот о чем, так как мы с тобой говорим, что ты исследователь разных тем, вот и я спросил тебя, представь, вот если бы ты был руководителем, вот руководители, менеджеры, генеральные директора, собственники, они в целом как бы вовлечены, если ты вовлечен в управление, значит ты менеджер. И вот как человеку любить свой бизнес, свою профессию и в то же время быть эффективным менеджером. Ведь это иногда несопоставимые вещи, а иногда это одно продолжение другому. Вот то, чем ты занимаешься, то, что ты делаешь в области исследования коммуникации, ораторского искусства, в том числе манипуляции, хотя мы не говорили, что не очень любим этим, но все равно является составляющими инструментами менеджера в области управления людей. То есть от одного человека к другому передается какое-то управленческое воздействие. Вот как ты вообще относишься к менеджменту, Если в ли в своей жизни, где, как, как мы можем вот интересные самые моменты сегодня пообсуждать. Ну, менеджмент, я знаю, не понаслышке, да? я тебя удивлю в этом плане, ну, во-первых, корпоративная практика моя, uh -huh. да, я долгое время возглавлял корпоративные университеты крупнейших MCG-компаний, это очень сложная задача. То да? То есть, да? ты прямо да? в штате работал, инхаус, руководителем, да, руководителем корпоративного университета. Слушай, я построил всю карьеру, когда-то я работал мерчендайзером, торговым представителем, супервайзером. То есть, ты прямо реально тер... знаешь все, что там делаешь? Ну, естественно. А как же я могу обучать, если я не знаю, что изнутри. Конечно, я прошел всю карьерную лестницу внутри корпорации. Недолгое время я возглавлял корпоративные университеты. Это прям такая вот серьезная работа. Когда у тебя настоящая там, работа, когда ты должен в 9 прийти, когда у тебя стоит KPI, у тебя есть кабинет, у тебя даже есть водитель, у тебя огромный штат. Это зависит от компании, конечно. Сейчас я владелец трех бизнесов. Но этот бизнес, он связан именно в сфере обучения. То есть все три это именно в области обучения. Да. смотри. То, чем я горжусь, это компания «Бизнес Спич». Угу. Мы сейчас являемся лидером консалтинговых услуг в области коммуникативной компетенции, и на, вот на этой, кстати, неделе, в субботу, мы будем отмечать трехлетие компании. Что вы делает эта компания? вот Чем вы конкретно занимаетесь? Это консалтинг, это обучение крупного бизнеса, и мы обучаем коммуникации. То есть мы, знаешь, мы не занимаемся всем подряд. Топов, там, собственников, кого, как и чему вы их учите. Ну, это, это разная история, потому что здесь скорее нет такого уделения, что, ребята, мы премиальная история, мы только для собственников. Всё нет, ну не это неправильный подход. Uh -huh. Тут скорее от темы зависит, безусловно. И если мы говорим о том, что, допустим, у нас есть программы по публичным выступлениям, э, все приходят. Кому нужно. То есть открытые устройство. программы и корпоративные. Ну, в основном это корпоративные, корпоративные программы. Я могу сказать честно, что так устроен наш бизнес с в России, что открытые программы, они, во-первых, сложны организационно. Да, это точно. И, во-вторых, они чаще всего не слишком рентабельны. Да. Экономически общем... провальны да. в большей степени. Ну, нет у нас такой культуры, нет, пока, пока да. что каждый готов заплатить какую-то денежку за себя. Угу. Ну, это какие-то точечные истории, мне кажется, скорее… Рынок растет, люди стараются, но сейчас массовой истории такой нет, как в Штатах, например, ну, там или в Европе. Смотри, я, я не могу сказать, что у нас нет такой культуры, давай будем объективны. Угу. Денег сейчас в стране нету, их вообще нет. И поэтому человек, когда он думает, куда ему пойти, там, за 20 тысяч на тренинг или за 20 тысяч отложить там, на что-то. Что 5 он раз по 20 выбирает... уже поездка куда-то. А, да, конечно. Да. Вот, поэтому тут скорее вопрос: что люди готовы обучаться, когда компания за них платит и инвестирует. Вот в чем история. Поэтому, смотри, мы разные абсолютно занимаемся задачами. И мы вот за три года действительно выросли в лидера консалтинговых услуг. Сейчас это такая большая команда, у нас в штате 40 человек. Это тренеры, металлические. Ну, там маркетинг то есть вот полностью компания только наиболее есть. частый запрос к вам приходит вот от менеджеров мы попытаемся заодно сейчас вытащить вот эти темы что волнует менеджмент ну смотри есть очень такой хороший тренд который меня радует этого тренда точно не было вот в мою корпоративную практику а сейчас ну во-первых компании Действительно, не готовы проводить тренинг ради тренинга, угу. как это было. Ну, например, вот я вспоминаю свою практику да, вот признаюсь честно. Например, ко мне приходит топ-менеджмент и говорит, Никита, мы хотим, там, не знаю, тренинг по развитию харизмы. И я говорю, ребят, ну это, наверное, пустое вложение денег. Нет, давай. Сказали надо, значит проводи. И ты вот как бы сиснув зубы, проводишь какой-нибудь там условный тренинг личностного роста. Нет, они бывают эффективными, но ты точно знаешь, что в этой ситуации для этих людей в этом контексте это не будет данный работать. этап развития компании. Да, да. Ну, окей, деньги были, угу. и как бы почему бы нет, мы не даем компетенцию, мы не улучшаем навыки, но считалось, что мы можем тем самым ну, там, моральный уровень поддержать. Да, поддержать. Да. Замотивировать и так далее. Сейчас это этого уже нет. Бывает, да. Да, но смотри, уже компании не готовы. Уже даже за если... это не платят. Нет, конечно. И даже если это крупные гиганты невероятные, там, э, типа там, Сбербанка, Норильского Никеля, Сибура, да, вот, у, там, Газпрома, Сейчас каждый абсолютно элемент обучения, он, он обязательно оценивается, угу. что, зачем, для чего. На самом деле, меня это радует. Это классно. Да, потому что, ну, с одной стороны, безусловно, сокращение рынка происходит, это 100%. Вымывается. Там Я могу есть... сказать, что общаясь, у нас есть такие тусовки, где собираются собственники всех крупнейших тренинговых компаний и руководители корп университет. Угу. и мы раз в год едем куда-то за границу и на четыре дня мы обсуждаем, что в рынке происходит, вот через две недели мы в Стамбул полетим опять вот этой большой компанией. Все говорят, корп университета говорят, денег нет, Тренинговые компании говорят: прибыли падают. Ну, в общем, что говорить, я не буду сейчас говорить о том, что Господи, там встаем с колен, все у нас хорошо. Реально происходит стагнация. Угу. Это и факт. Как, какой же все-таки главный запрос? С чем приходится? Вот, да, смотри, и как раз перехожу ко второму моменту. Значит, мы выяснили, что первое то, что они реально отслеживают угу. результаты, а второе мы сейчас делаем в основном большие комплексные программы. Mm -hmm. То есть, вот этот формат двухдневного тренинга, он немножко отходит на второй план. То есть, получается, всплеск и затухание никого не интересует. Mm -hmm. Нужна постоянная такая пирамидка, да хоть и падение, но постоянное передвижение. Mm -hmm. При этом даже не просто пирамидка. А эта пирамидка должна быть методологически выстроена. Простроена. Да. И смотри, когда мы предлагаем, например, какую-то программу заказчику, мы не просто делаем презентацию, типа «Ребята, Давай. у нас будет 12 модулей, сначала сделаем вот это, потом вот это, а завершим вот еще чем-то». Нет, там вот такой вот будет толстенный мануал, который прописывает отдел методологии, где прописывается все, что на входе, что на выходе, как будем измерять, для чего, какие бенефиты. И это отдельная наука под названием «методология». Обуча логики, которая да. как раз вот это все скрывает. Так что это реально хороший момент. Да, возможно, нам нужно это пережить когда отсутствие рынка, денег э, отбрасывает э, какой-то плохой продукт и оставляет только качество. И все же запрос, тема, что с чем приходят. Смотри, я не могу вот так объективно говорить о том, какая сейчас тема ну, номер -2, один, 2 трендовая. Сейчас объясню почему. Ты видишь, мы занимаемся только коммуникативной компетенцией. Вот, мы не занимаемся бирюзовыми организациями. Да, да, да. Вот именно в рамках твоей работы, да. с точки зрения коммуникативной компетенции, что хотят? Есть однозначные тренды, кое-какие темы прям вот выходят в топ. Во-первых, это тема командной коммуникации. Угу. Наконец-то компании понимают, что условного классического тренинга по теории коммуникации Уже и командообразования недостаточно. Они хотят понимать как на уровне алгоритма, системы, да, там, фундамента взаимодействует команда. Mm -hmm. Это очень круто, потому что это отдельное направление, которое как раз изучает социальная психология, и это ну, вообще другой социальная мир. – Социальная психология вообще рулит. – Да, это правда. Еще очень такой тренд мы видим, который меня радует, люди делают большой акцент в сторону обратной связи, в сторону экологичной коммуникации. И, например, если раньше ну, я же темой манипуляции занимаюсь не первый день, да? Угу. если мы вспомним, например, переднюю да. практику, практику да, запросов. – Эксплуатация подчинённых, Во -во -во -во -во -во -во -во нагнивый сделаем. – Да, <с да, <с да. Именно так. У меня каждый второй запрос был такой – мы знаем, что ваша программа по противодействию манипуляциям, а нельзя ли нам в обратную сторону рассказать, как наоборот манипулировать. Сейчас вот этого нет. Это хорошо. – Что произошло? Людей сознание поменялось? Ну, я думаю, что, во-первых, да, а во-вторых, наверное, результат они увидели своих вот этих идей. И вот эти все жесткие переговоры, mm -hmm. не в смысле жесткие, когда у нас накал страстей да. и а жесткий смысле... торг, а это когда прям деструктив, нагнуть, надавить, да, а, вот все это, приятно, это на самом деле, что происходят изменения. Ну, слушай, рынок реально становится более осознанным. Mm -hmm. Еще раз повторюсь, это из-за того, что нет денег. Поэтому все начинают думать. Думать, думать медленно, медленно думать но... взвешенно, и прежде чем что-то генерировать, во что-то вкладывать, они 10 раз подумают. Супер, смотри, у нас получается с тобой очень классная как раз вот затравка, как раз э, командная коммуникация, экологический менеджмент. Угу. Это твоя первая компания, ты сказал, у тебя их три. Да. Вторые тоже как-то связаны с корпорациями, две, вторая и третья? Да, э, вторая компания называется «Школа критического мышления», это мой стартап, самый а -а -а. последний конечно, она не сравнится по масштабу с компанией Business Speech, мы только начинаем. Какая идея там заложена? Идея очень простая. Это компания, с одной стороны, коммерческая. То есть мы хотим получать прибыль, но пока мы находимся на этапе социальной миссии. Вот угу. У меня сейчас задача – это популяризация критического мышления. Что это такое? И вот с точки зап... это вот менеджмента опять. попробуем. Слушай, это вообще ключевой навык. И вот если мы продолжим, да, вот этот ряду, угу. какие запросы, да, я уже сказал, первая команда коммуникация второй запрос это сторона экологичности а, а вот третий запрос это критическое мышление угу. значит смотри есть очень прикольные исследования всемирного экономического форума которые говорят что есть определенный топ-навык который будет востребован в 2020 году Можешь сказать? Конечно. Пусть Более того, слушать, Это было сделано в 2005 году, то есть это был такой прогноз на 15 лет. И он сбывается? И он сбывается удивительным образом. Значит, давай я просто вот некоторые аспекты давай, скажу, да. даже вот топ-3, да, что по мнению доводских специалистов будет эффективно. Значит, компетенция номер один ⁇ это комплекс solving problem. Если переводить по-русски, да, да, это решение сложных, комплексных проблем. Это действительно... Очень важная тема, потому что если говорить про главную парадигму менеджмента, мне кажется, это и есть. Решение Абсолютно, противника. Что должен менеджмент. Состояние неопределенности, да, да, и да. Проблема комплексная всегда. Супер. Особенно, когда, знаешь, комплекс, а при этом существует нехватка времени. Да, вот это и особо, денег, и ресурсов, нехватка два. информации. Второй момент это критическое мышление. О, oh, critical thinking. Да, как раз это знаменитый critical thinking. Сейчас я расскажу, что это такое. Давайте uh -huh. с триадой закончим. Третья компетенция – это креативное мышление. О. Вот как бы вот эта тройка, которая будет наиболее актуальной вот через год, условно говоря, а Давай быстренько сейчас схлопнем, вот у нас есть с тобой три и три, но получается у нас есть командная коммуникация, как один из, я просто тему, чтобы да. мы еще успели чуть-чуть поднять, экологичная коммуникация, критическое мышление. Критическое мышление есть и тут, и тут, а да. вот Решение комплекса проблемы креативное мышление нет. Я сейчас объясню, на самом деле никакого противоречия нет. Нет, не противоречия. Давай просто вот, очень важно, если вот, например, мы нарисуем портрет менеджера, да. Да? вот его, давай вот это расположим в процентном соотношении, например, по подалим, сколько у него должно быть вот в его коммуникации, вот это, что он должен уметь в этом отрасли, хотя бы вот самые простые вещи. Вот командная коммуникация. Вот это что вообще? Если вот так чуть-чуть по... сейчас. Ну, я понял, да. да. Это будет не совсем корректно в процентах это. Ну дело, хорошо. Так, потому что я не знаю, сколько <с я должен иметь командной коммуникации. Смотри, я давай прежде всего объясню вот этот довод, потому что это важно. У нас нету здесь противоречия, потому что мы, например, в школе критического мышления под критическим мышлением понимаем в том числе и critical thinking. И креативность. Ага. Потому, что есть, что такое включает, креативность? Случае, да? Потому что для меня креативность ⁇ это, по сути дела, когнитивная гибкость. Поиск решений. Это поиск альтернативных рамки. решений. Out of box. Поэтому для меня это внутри критического мышления. Но это мышления. близко и к комплексному решению проблем. Да. Про, про, про, про, это все это является инструментом Конечно. решения комплекса. Поэтому, смотри, вот в этом плане мы действительно в тренде, почему я а, там год назад открыл школу критического мышления. Потому что вот эти первые Ты топовые науки. Слушай, у меня большая команда. Во-первых, у меня команда методологов очень крепкая. Они работающие из. Они работают на все три твои компании, да? Нет, нет. Есть, почему? Они... Бизнес-спич там есть Отдельно специалисты. Отдельно взятые специалисты. В школе критического мышления. А другие специалисты это моя большая гордость. У нас все преподаватели это а, преподаватели и люди из науки, слушай, у меня нет самодеятельности Я там. просто сейчас, только до меня сейчас стало доходить, когда мы говорим, Никита, имеешь ли этот же кмин. Так ты вообще, у тебя холдинг, и ты каждый день думаешь о том, что людям надо заплатить зарплату, ну, конечно, тебе надо им управлять. Ты есть сам менеджер, то есть мы можем да. говорить о тебе как в двух сторонах, ты и о том, как учить, и как это ты используешь ну, Слушай, я, Мне вообще странно, как можно учить тому, чего ты не, не, не, не делал. Ну как я могу рассуждать про там, управление людьми, если я не управляю? Конечно, я собственник компании, я генеральный директор я бухгалтер в некоторых компаниях, я, я, я все это понимаю я выплачиваю зарплаты и после этого я пойду в налоговую после нашего товара. поэтому мне все это знакомо значит понял да, да. по поводу да, uh, да, критического да, да. мышления мы смотрим шире давай я дам определение что критическое давай. мышление это мне кажется будет важно и полезно значит, смотри вот мы можем критическое мышление очень просто разбить на четыре основные компетенции да, вот что должен делать э, человек или кто такой критически мыслящий человек. Первая компетенция ⁇ это умение работать с информацией. Uh -huh. И когда мы говорим про умение работать с информацией, мы сюда включаем такие важнейшие скиллы для менеджера, это как анализ и синтез. Да? То есть менеджер должен уметь работать с информационным блоком. Он должен понимать, что общее, что частное, из каких элементов... Дедукция-индукция. Состоит... Да, да дедукция-индукция. Как это uh -huh. взаимосвязано, понимаешь? Да? Я могу сказать, что, к сожалению, у нас менеджеры элементарно с функцией анализа не справляются. Входной тест есть какой-то? Конечно. То есть, я прихожу, и у тебя твой уровень критического мышления да. на такой. уровень… У нас а... есть бесплатный тест. О. Более того. Если зайти, на. Давай в наших соцсетях разместим. Да. CriticalDefiThinking.ru. Uh -huh. а, там есть прямо вкладка «тест», 26 вопросов. Это будет занимать где-то от 25 до 40 минут выполнения, в зависимости от времени. И тест дает процентный показатель, сколько непосредственно процент составляет от идеала уровень критического мышления. Итак, первая компетенция ⁇ умение работать с информацией. с информацией. Это очень важно. Uh -huh. Информационных потоков у нас сейчас столько, что менеджер, который не понимает, как отсеивать лишнее, где факты, а где фейки, где мнение, а где фактология, где причина, а где следствие, где посылка, а где вывод, что первично, что вторично, он, всё, тонет, да. он тонет. Вторая компетенция, которая составляет вот этот метакомплексный навык под названием критическое мышление, это умение находить ошибки и несоответствия. И это как раз ну, такая важная штука для коммуникации. Когда ты можешь в словах, в речи, в тексте не обнаружить нестыковки. нестыковки. Подожди, тут у тебя не сходится, тут связи нет, тут одно из другого не вытекает, тут ты сам себе противоречишь. Это очень важный Риск менеджмент такой. Получается, по сути дела, да. А мы не сможем никогда не делать точные прогнозы. Мы не сможем выделять гипотезы, мы да. не можем делать ни планирование, ни промежуточный контроль, если мы не можем разобраться, что является корректным, а что некорректным, где правда, логика, ложь. а где нет да. логики. Да, наконец -то. действительно, где правда, а где ложь. Третья компетенция это умение обосновывать свои выводы. Это, по сути дела, навык аргументации которым я занимаюсь 15 лет. Да, все-таки моя главная тема, моя весельная карта. Ты его сюда положил как фундаментальную да, вещь. Да, да, да. Мне очень легко вот этой темой заниматься, потому что за спиной 15 лет занятия Аргумент, этой темы, да, всем, да. 7 книжек по этой теме, огромный педагогический стаж, поэтому... У меня у... ребенок любит вот эту книгу, которую ты нам подарил, аргументирую это. Ну, она цветная, с картинкой, яркая. Да. Он нас Он ее тогда ему сколько, Мы встречались года 3, наверное, назад, у ну, тебя в да, программе, да, да, да 4, да. может быть. И вот с тех пор он ее там периодически почитывает. Это да, себе себе. У твоего ребенка очень хороший вкус, надо сказать. Спасибо. Ну и наконец, вот давай представим, да, uh -huh. чтобы сейчас было просто. Вот представь: ты менеджер, я тебе даю какой-нибудь аналитический документ. Значит, еще раз прям смотрим. Я его беру в руки, я должен его прочитать. Первая компетенция уметь работать с информацией. Uh -huh. Значит, вторая компетенция Находить несоответствия. я должен найти эти несоответствия. И третья компетенция. Выводи. Я должен аргументировать инвесткомитету, собственникам, там, я не знаю, коллегам, сказать: ребят, вы вот здесь вот сделали не так, потому что, потому что, потому что. Или я считаю это некорректным, потому что раз, два, три и так далее. И четвертая компетенция как раз связана с этим комплексом. Solving проблем это умение все это интегрировать в бизнес-практику. Да, и мы как раз в школе критического мышления и учим тому, что слушай, чувак, у тебя все замечательно, у тебя хорошие показатели по тесту. Ну, что ж ты тогда бедный -то такой, а, если ты такой умный? И вот мы как раз переводим все эти знания, знания из фундаментальной, формальной логики, теории аргументации, понимания когнитивных искажений в бизнес-практику. Вот тебе что кейс ну-ка будет добр реши сколько времени вот человек ваша программа там они занимают вот этот чтобы... базовый курс у нас полтора месяца идет uh -huh. да и это повторюсь еще раз чтобы сейчас не думали что это какая-то наглая такая реклама я повторюсь что это Социальная. Вот на данный момент это социальная миссия. Пока мы ничего на этом не зарабатываем, да, идут потоки, они идут успешно, но просто себестоимость самого курса Понятно, такая да, высокая. высокая. У меня там преподаватели, ну, каждый из которых, ну, не самый дешевый спикер, да. Они не только у тебя работают, или еще где-то. Есть... Ну, слушай, там есть очень известные имена. Там, например, у меня ä, преподаватель в школе критического мышления Ася Казанцева. Ага. Это один из самых известных популяризаторов науки. Или, например, Александр. Панчен, кандидат биологических наук, автор книг многих, он является членом комиссии по борьбе со лженаукой Российской Академии наук, методолог, ведущий нашей компании, это один из самых крепких логиков и философов, он кандидат философских наук, короче говоря, все преподаватели это либо преподаватели Выше. высшей школы экономики, mm -hmm. МГИМО МГУ, либо это люди с таким научным бэкграундом, ну, в общем, короче говоря, реально, вот если Бизнес-спич – это такая ориентация на бизнес, угу. да, это все бизнес-практики. То школа критического мышления – это такой, ну знаешь, маленький университет. Да. Вот хотел задать вопрос, ты прям вот мне сейчас подтолкнул, мысль, вот. Отлично, ты, отлично, что ты показал. Вот сегодня мы живем в парадигме. Я знаю, что мне это сейчас пригодится, я это хочу купить. Это, например, там бизнес-пич. Да? Вот мне прямо сейчас это надо, вот уметь там решать эти вопросы, строить команду, давать обратную связь. А есть несколько завтрашний вопрос, да? вот critical thinking. То есть я вроде как бы им тоже сталкиваюсь сейчас каждый день, но я не осознаю свои У меня потребность в нем не настолько глубоко сформирована, сколько сформировано к этому. Какой бы ты совет дал, вот я сейчас вот так скажу, зайду с этой стороны, собственникам крупных компаний отдельно и малого и среднего бизнеса, потому что они в основном являются нашей целевой аудиторией, и я часто перед ним выступаю, это вот те люди, которые реально делают бизнес. Им сейчас на что обратить внимание, стоит ли им уже сейчас задумываться об этом, об, вот, о том, что наступит завтра, грубо говоря, здесь вот топ трех доводских форм, или все-таки пока решать вот эти вот проблемы, которые сейчас здесь? Ты знаешь, наша самая главная проблема это в том, что у нас я это называю белые пятна на карте. Ты никогда не задумывался, если мы проанализируем историю, да и вспомним, в какой-то момент было невероятное величие Азии, помнишь? Все ну, цивилизации, империи, бумага, империи. китайская империя, там, да. да. В общем, в какой-то момент это была середина XVIII века. Там даже... чуть ли не 80% всей экономики крутились вокруг вот как раз азиатских государств. Это, наверное, 17%. Это даже 17, еще 17 да, это вот даже. Инди... И специи, этот, этот инди этот шелковый путь все-таки. Да. Да. Но смотри, я как бы не, не историк, не претендую на какое-то там глубинное понимание, но знаешь, я в какой-то момент задумался. А почему вот в какой-то момент у нас э, был расцвет э, азиатской, иной, да, да, в, там, восточной, восточной, восточной цивилизации? Да. А Европа-то варварская была на самом в то деле. то время еще в, в момент, время, ходили, мы-то вообще уже там мастепянствовали. Да. И бегали. вот возникает вопрос, почему в какой-то момент э, Европа э, вот... Раз. Раз, раз, раз, но Гумилев сказал, что это пассионарность, пассионарный взрыв. Да. Вот У меня скучки. есть своя версия. Согласен абсолютно с Гумилевым. но вот задумайся тоже над моей идеей. Давай. Мне кажется, она имеет право на существование. Мне кажется, на самом деле, главная причина всего этого, вот этого расцвета европейского, это наука. Сейчас объясню, что я имею в виду. Угу. С расцветом европейской цивилизации связан принцип в науке, он называется игнорамус, это по-латыни. Что означает этот принцип? Этот принцип говорит о том, что если наука должна развиваться, она должна признавать, что она чего-то не знает. И вот смотрите, почему я называю это белые карты или там, пустые места да, на, на карте. Знаешь, как рисовали карты восточной цивилизации? Они с центра себя помещали. Они, во-первых, помещали себя в центр, а во-вторых, если они не знали какие-то места, пятно, да. там, наоборот, не было белых пятен. Не они было? не рисовали а, этого. Не, а мы, на же, наоборот, рисовали. Китай да. и все. И если они как бы, ну, они не хотели понимать, что там происходит. В Европе с расцветом принца ещё раз говорю, это Игнорамус, это наука. Наука настояла на том, что, например, возьмем узкую историю с картами. Если ты исследовал свой регион, зарисуй его. Но если ты не знаешь, что за пределами твоего региона, ты не должен обрывать карту. Ты должен поставить белое, белое пятно. пятно. И это белое пятно стимулировало людей а осуществлять экспедиции, походы, мореплаватели. И именно с принципом игнорамуса, именно с принципом белых этих пятен на карте начинается расцвет Европы и начинается экспедиции, покорение Америки, колонизация, захват. Понимаешь? Да, очень интересно. Это моя позиция, мне кажется, что у каждого человека должен быть игнорамус. И я не хочу давать советы, типа, ребята, посмотрите на рейтинг Давоса, вы видите, креативное мышление, оно Ролик. важно, да, и все такие раз и пошли заниматься креативным мышлением. Да чушь все это. Получается, мы с тобой должны им просто помочь найти зоны своего развития. Даже не мы с тобой, и я Они вообще сами. Не, не хочу этим заниматься. Я хочу решать их проблему, а проблема должна рождаться изнутри. Поэтому я за некую такую сознательность. Если ты менеджер если ты хочешь быть конкурентоспособным на рынке. Если ты хочешь развиваться. А менеджер ⁇ это как раз именно та профессия, которая требует постоянного развития. Они все так думают, не поверишь. Ну, и, слушай, я это знаю, но как бы нас слушает наверняка довольно сознательная аудитория, mm -hmm. да. И я все-таки рассчитываю, да, еще раз напоминаю, ребята, я могу быть, например, хорошим специалистом своей отрасли. Знать свое дело досконально. И у меня нет такой стратегической задачи вот постоянно, перманентно развиваться. А у менеджера такая задача есть. Да. Если ты не будешь постоянно учиться, не получится. Поэтому смотри, резюмирую всю эту историю. Причем здесь Азия, расцвет Европы, Игнорамус, белые карты и человек. Я за саморефлексию, я за то, что менеджер, без всяких там коучей, тренеров или что-то еще должен оглянуться внутрь себя без всяких рейтингов и задаться простым вопросом, что я делаю хорошо, что у меня не очень получается, каких инструментов мне не хватает. А уже мы можем помочь эти инструменты обозвать правильным словом и сказать, слушай, чувак, вот этот инструмент называется когнитивная гибкость, пройди это, это, это, почитай это, это, слушай, а вот это называется и так далее. Я вот, знаешь, я абсолютно с тобой согласен, но каждый день, общаясь вот с реальным менеджментом, я понимаю, что не той водой из кулера их поют. <с> Где, вот, понимаешь, вот вирус осознанности, которым мы хотели бы, чтобы они проснулись, но его нет. Тотально, глобально, вот. Всепоглощающий Да и в И хорошо. Понимаешь? Потому что, смотри, это же закон жизни, у меня не могут быть все гениальными, иначе эта гениальность стирается. У меня не могут быть все осознанными, иначе тогда сам фактор осознанности пропадает. Это нормально, это норма. Кто-то развивается, кто-то нет. Не надо утопичного так говорить, что надо всех тряснуть. Это нормально. Кто-то живет в своей зоне, и ему кажется очень хорошо. Но я там ответил на твой Вопрос. Да. И говорю о том, что не надо ориентироваться на рейтинги. Сегодня рейтинг один, завтра другой рейтинг. Не все исследования валидные. Но надо понимать, что тебе не дает возможности развиваться. Слушай, скажи, пожалуйста, несколько слов про коммуникативные модели. Ты мне их сказал в начале. Да, и сказал, что да. что по радио их трудно писать. Но хотя бы что это? Вот вообще. Да, расскажу: значит, лайфхак да, такой инструмент. Значит, я думаю, мы поговорили про критическое мышление. Да, да в общем, и целом, я думаю. Все, что... кто захочет, смогут найти дальше да, информацию. Тест э можно. Пройти, посмотреть. А и... курс полтора месяца длится. Да, это курс... каждый день надо ходить? Нет, нет, это два раза в неделю, но при этом Пару есть домашние задания. Там, да? Вечерний формат сколько 3,5 часа. Слушай, это стоит что-то там в районе, я могу путать, ну, что-то типа там 25-30 ну, тысяч Ну, не критичные какие-то там. Деньги. Нет, еще раз повторюсь, мы сейчас ставим, ну вот я как собственник, у меня, например, первые потоки, они в минус ушли. Uh -huh. да? Я честно даже не говорю про аренду офиса или что-то еще, потому что глобально все эти траты, они распределяются на всю нашу okay. группу компаний. Супер. Поэтому... Кто ну, захочет, захочет, пожалуйста, найдет. Да. да. Смотри, сейчас давай дадим конкретный совет. Мы же сказали, что говоря про коммуникацию... Практики, да, да, да, нам нужны практически вещи. У нас очень востребованная тема командной коммуникации. Угу. Да, это... Мы ее выразили, как она у нас вот номер один. Здесь. Да, и более того, мы даже совсем скоро в культурном центре ЗИЛ будем делать большой перформанс театрализованный «Приглашаю тебя», Супер, как ты раз ты. посвященный командной коммуникации. Значит, смотри, небольшая предыстория. Однажды в своей корпоративной практике я увидел, что Любимые всеми классификации людей, ну типа там по цветам, диск, диск э, там, и, мы... и все остальное. Да, огромное количество. Они крутые, они <свят> очень хорошие, но они <свят> слишком тенденциозны. То есть они пытаются охватить все, все, а в результате ни о чем. И так как вот ты начинал программу, да, и говорил о том, что... Там, менеджмент для кого-то – это стратегия, менеджмент для кого-то – это целеполагание. Вот для меня менеджмент – это коммуникация. коммуникация, поэтому мне очень хотелось найти инструмент, а можем ли мы померить и выделить какие-то характеристики, какой-то стиль именно коммуникативный. Мы начали серфить всю информацию, не только переводные русскоязычные, но и все там зарубежные, англо-немецкие. Что-то было подобное? Было, но там сквозило психологичностью uh -huh. исключительно. То психология. есть, мне не очень интересна интроверсивность экстраверсивность человека в контексте именно бизнеса. Потому что все-таки бизнес накладывает определенный отпечаток. И мы 7 лет назад придумали концепцию это были наметки, и только спустя 7 лет мы ее реализовали. Это я к вопросу о том, что Ребята, если все делать по-серьезному, это, это не, не делается дитя, на, на, на коленках. Да. И когда вот, ну, то есть, представь, да, ну, казалось бы, классификацию сделать, да, тестирование сделать, методологию прописать. Лет. Оказалось, это так долго. И, например, для того, чтобы составить тест, мы а, перебрали всех русскоязычных тестологов. Тестолог это специалист, угу, кто тестом разрабатывает. И тут не получилось, и мы обращались к западным специалистам, к нашим партнерам из зарубежных университетов. В общем, давай перейдем к сути. Угу. Любая классификация основана на какой-то характеристике. У нас должны быть какие-то шкалы да, с пограничными Замерим, значениями. Замеры, да, какие-то замеры. Вот мы долго оценивали и проводили опросы, что важно для менеджеров, что реально влияет на результативность KPI, Настрой влияет или не влияет, открытые жесты влияют или не влияют. Оказалось, что есть три ключевые шкалы. Итак, первая шкала, мы ее называем активность. Только ее не надо путать с экстраверсивностью и интроверсивностью. Или проактивность это вообще другая история. Значит, смотри, мне на самом деле без разницы, какой человек в реальной жизни, какой у него доминирующий тип общения. Я сейчас говорю только про решение бизнес-задач. Именно менеджмент. Да, я прекрасно знаю, что, например, есть сотрудники, которые, например, в. Процессуальном, в процессуальной жизни, да, в рамках решения вопросов, они, например, очень активны, а на собрании Пассивные. они пассивны. Почему? Или наоборот. Или наоборот. Чувствуешь? Да. Поэтому меня интересует только контекст. Вот давай возьмем две эти шкалы. Итак, uh -huh. по одной шкале активность и пассивность. Что этот фактор, о чем он говорит? Он говорит о том, если человек активный, он смело берет инициативу, он может вступать в коммуникацию безболезненно, комфортно. Но нельзя сказать, что активность это хорошо, потому что иногда активность это просто перетягивание одеяла на себя, правда? Да. Ну а пассивность понятно. Вот возьмем собрание, человек отсидел. отсидел, он как бы слушает, он не вступает, ему вообще комфортно mm. вот в этой пассивной ситуации. Да. Вторая шкала. Целеполагание. У нас может быть высокое целеполагание да, со знаком плюс и целеполагание со знаком минус. Ну, здесь, мне кажется, не mini, стоит… Mini ставить цели, Не-не-не, а, да? смотри, это не ставить цели, потому что когда достигать. мы говорим про ставить цели и не достигать цели, смотри, сейчас тогда поясню. Когда мы говорим про постановку цели, по сути дела это все сводится к примитивному принципу SMART, ну, да? судам, она должна быть да, там да, Specific, Measurable, Time-bounded и так далее. Когда мы говорим про достижение, это уже конечный результат. Мы его не можем оценивать в процессе. Да? Это как бы факт вот получилось, или мы говорим не шмогла. Это умение держать цель. Вот да и представим. Может ли быть человек позитивно активен, да, то есть со знаком плюс у него активность, но при этом целеполагания нет. Может, конечно. Конечно, это вот поболтает и да, все да. время там: Я, я! Кто цементный завод? Я! Да, да, да, Огласите да. весь список. Виду, а да. где суть-то вообще? Вот, ну по сути. И мы видим, что есть люди, которые могут быть пассивны. Но, но держать целеполагание. Мог. И, например, когда, знаете, все там начинают, например, болтать, отвлечения, подмены, делает. а он сидит и в какой-то момент произносит всего одну реплику. Он говорит, коллеги, извините, мне кажется, мы немножко от адженды ушли. У нас сегодня на повестке дня трейд-маркетинговый бюджет. Класс? Класс. И вот тогда получается, что одна его реплика в рамках всей пассивности – она намного ценнее, чем вот эта вся болтология, пустословие Супер. и демагогия. И, и третий очень важный момент это эмпатичность. Эмпатия. Эмпатия, угу. эмпатия да. А, ну, что такое эмпатия, я думаю, всем понятно. Надеюсь, да? Да. Это умение поставить себя на место другого человека, это умение проявлять. Сочувствие, сопереживания, умение поддержать, умение давать экологичную обратную связь. Ну, короче говоря, по-простому быть человечным. Буквально одну секунду, пять минут осталось. Представляешь, мы вот просто вот. Да. Я тогда завершаю. Да. Что, как это все склеивается? Теперь вот представим: еще раз держу в голове: первая шкала активность, вторая целеполагание шкала целеполагание. И эмпатия. Да. И у нас получается есть два полюса: плюс-минус, угу. плюс-минус, плюс-минус совокупно, ну так вот комбинаторика получается, у нас есть семь вариантов. Ну, например, плюс плюс Снимается, плюс, да. минус минус минус и дальше вариации пошли. Угу. Плюс минус, минус минус минус минус плюс и так далее. В чем смысл? Какую такую глобальную рекомендацию мы можем дать? Во-первых, важно понимать, что есть вот такие крайние значения, типа плюс плюс плюс минус минус минус. Это немножко утопичная крайность, но согласно методологии, Надо они должны да. быть, да? Если у вас люди минус, минус, минус, избавляйтесь от них, из команды, даже Сразу. не думая мгновенно. А теперь самый главный инсайт, который мне в свое время позволил построить эффективный бизнес и бизнес-модель, которая там, она жизнеспособна. Мы иногда ставим неправильные задачи не тому коммуникативному стилю, мы иногда увольняем людей. Говоря о том, что ну вот у него целеполагания нет. Вот, давай даже представим, давай в голове прям, минус-минус-плюс. Смотри, у него активности нет, у него целеполагания нет, но, но он гиперэмпатичен. Да. Нужен такой человек в команде? Нет. На самом деле да. Да? Объясню почему. Такой Потому что такой человек, мы сейчас не говорим, где у тебя три человека ну, команде, да, склеивает команде, а большая, да. этот человек необходим для того, чтобы был высокий моральный климат угу. в коллективе. Если такого человека нет конфликты внутри. Все понял, да. То есть Понимаешь? получается, надо смотреть комплексно Конечно. сверху и понимать роли каждого. Давай представим, ты проводишь собрание. Какому человеку нужно дать задачу фасилитировать или Конечно, модерировать? Ипотечному. А, м -м. Нет. Чихать мне хотелось на эмпатичность. Это знаешь, какой стиль будет? Целеудержание. удержания Минус, плюс, минус. Да. Значит, если фасилит, то, то он должен держать Конечно. цель повестки. Конечно. Да. Он не должен встревать, да. Поэтому ему нужна врожденная вот эта в коммуникации пассивность. Он должен четко держать цель. И он должен быть не гиперэмпатичным, потому У -у -у. что он должен обрывать. Импатичный человек будет он бояться пере да. перебить, типа, ну пусть Катечка договорит. Хоть она и чушь несет полнейшую. Понимаешь, да? Какой человек должен, например, не фасилитировать, а, например, там я не знаю, быть инноватором, предлагать курировать масштабную штуку? конечно, у которого должен чувствуешь. плюс, плюс, там минус, минус, может быть, в том числе. Без разницы. Мне даже целей даже уваживает. может просто плюс-минус-минус, минус, может быть. Плюс-минус-минус. Минус. Чувствуешь? Чувствую. Потому да. что его главная задача это непосредственно генерировать и вот этим потоком Выпуск. разных идей. Класс. Класс? Где почитать? А, нигде пока. Мы сейчас пишем статью, мы защищаем эту методологию. Ну, то есть, это как сейчас... научная это... степень у тебя а. будет? Нет, у меня это не будет, потому что это группа методологов. А, понятно, это группа ученых. Это, это условно моя идея, но я, например, не в компетенции описать каждый поведенческий паттерн. Ну, тут, чтобы ты просто понимал, вот сейчас я описал эту простую концепцию, 7 стилей, там у нас там сейчас мануал. мануал по методологии почти 150 страниц. Никита, было очень интересно. Подведем краткий итог. Да. В целом, сегодня с точки зрения бизнеса они понимают, что программы краткосрочные перестали работать и, во-первых, нет денег, во-вторых, нужны долгосрочные программы с конкретной темой, и одна из важных тех – командная коммуникация, бизнес понимает, что нужно постоянно поддерживать команду. Очень важно, что мы перешли к тому от негативной эксплуатации подчиненных и популярных тренингов касательно как сманипулировать, к экологичности. Тренд имеется, не все, наверное, перешли, но тренд да. имеется и экологичная обратная связь. И третье, что получается, критическое мышление, которое включает в себя и рождено на топ-5 доводских, топ-3 доводских прогноза это решение больших комплексных задач, креативное мышление, критическое мышление. Коллеги, развивайтесь и старайтесь двигаться вперед. Поэтому вот все, что мы могли вам дать, это уже, знаешь, мне кажется, там на месяц работы человеку, который бы захотел в это глубже заглянуть. Ну, по крайней мере, есть над чем задуматься и опять вот сделать эту важную саморефлексию, заглянуть это вглубь глубь да. себя и даже элементарно оценить себя по вот этим трем скиллам. Кто вы? Плюс, плюс, минус. Минус, плюс, плюс, и помните, что нету хорошего или плохого. Спасибо тебе огромное. Я вижу, у тебя здесь какая-то да, замечательная подарок. книга. Это подарок книги. Последняя да? книжка «Я манипулирую тобой», а в этом году выйдут, выйдут две книжки по критическому мышлению и для детей, и для взрослых. Отлично, мой счёт. сын будем ждать. Большое да, тебе спасибо, спасибо. было спасибо. очень классно. Друзья, до встречи в следующей неделе. Развивайтесь, становитесь умнее, старайтесь думать критично. И как правильно сказал Никита, заставить вас быть осознанным мы не можем. Включайте осознанность сами.